Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Я уже просто со счету сбился по приложениям, которые советовал для шифрования файлов, но не смог пройти мимо GPG for Win. GPG4Win наследница оболочек GnuPG, которая, в отличие от своих сестер, жива и продолжает развиваться. GnuPG использует схему с открытым и закрытым ключами, как и PGP. При этом выпускалась она как альтернатива PGP. Программа бесплатная, с открытым исходным кодом, выпускается под свободной лицензией. Ну, в общем, нет смысла описывать внутренности, достаточно того, что она надежна, бесплатна и предельно проста. GNU PG встроена в GPG-4Win. От остальных утилит можно отказаться, но Клеопатру ставить нужно обязательно. Это основной интерфейс, очень удобный к тому же, да и все остальное можно поставить, лишним не будет. GPA, например, это альтернативный менеджер ключей, а GPG-EX позволяет работать с файлами из проводника, но по отзывам работает не всегда. Ну и собственно нам предлагают запустить Клеопатру по окончанию установки, и мы ее таки запустим. Вот так выглядит интерфейс программы, интерфейса этого вам достаточно для шифрования и дешифрования файлов, текста, да в общем чего угодно. А так как gpg 4 для этого и разрабатывался, Клеопатрой мы сегодня и ограничимся. Сразу создаем пару ключей. Я рассматривал этот процесс на примере плагина для браузеров MailVelob, ссылка в описании, но все-таки повторю еще раз про пары ключей в применении к GPG for Win. У вашего адресата есть пара ключей, открытый и секретный. Вы можете зашифровать для него любой файл, используя его открытый ключ. Не только адресат может расшифровать файл, с помощью парного секретного ключа. Сейчас мы создаем пару ключей. Предположим, что вы не пользовались этой технологией ранее. Если у вас есть пара, ее можно импортировать, но об этом сейчас не будем. Имя лучше как-то ближе к вам и почту лучше указывать. Потом по этим параметрам вас будут искать те, кто соберется вам отправлять сообщения и файлы. Будьте к ним благосклонны. Но при этом использовать настоящее имя и действующий адрес электронной почты не обязательно. Вот эту галочку я не знаю, почему они не поставили по умолчанию. Защитить ключ с помощью пароля мне кажется обязательно. В дополнительные параметры можно не заглядывать и битность можно не менять, хотя обычно все увеличивают. Еще тут выставляется срок действия ключа. Изначально два года. Но и срок действия и пароль можно поменять впоследствии. Вот у нас запрашивают фразу пароль. Фразу-пароль программа будет запрашивать перед открытием зашифрованного сообщения или файла. Все, пара ключей создана. Можно сразу сохранить резервную копию и хранить где-то в защищенном месте. Это на случай переустановки системы и так далее. Все, у нас есть все необходимое для работы. По меньшей мере для работы самому с собой. Так как это самое простое, покажу на этом примере принцип шифрования. Ну и в принципе может пригодиться для шифрования файлов на компьютере или хранения бэкапов важной информации в облаке. Вот мы нажимаем кнопку «Зашифровать», выбираем файл, любой, пусть будет фотка, оставляем галочки по умолчанию, вводим фразу-пароль, все, файл зашифрован. Никто кроме меня, то есть обладатель секретного ключа его теперь не сможет расшифровать, а я могу. Нажать расшифровать, найти зашифрованный файл, он называется так же, как исходный с расширением GPG, и расшифровать его одним нажатием мыши. А вот он расшифрован. Осталось его куда-нибудь сохранить. Единственное, надо поменять папку, потому что исходный файл лежит в той же папке. Ну, тот, что мы шифровали. Понятно, что у вас такого не будет, зачем же тогда шифровать? Все. Вот у нас дешифрованный файл. Сейчас он не запросил фразу-пароль, но после перезагрузки системы запросит. То есть таким образом можно шифровать файлы на своем компьютере, но понятно, что GPG со всей этой историей с парами ключей заточен в первую очередь на обмен файлами. И к этому мы сейчас и перейдем. Итак, вам нужно обменяться с потенциальным реципиентом открытыми ключами. То есть правая кнопка мыши, экспорт, сохраняем и отправляем любым удобным способом. Например, с помощью Telegram. Собеседник устанавливает программу, тоже GPG for Win или совместимую, создает свою пару ключей и присылает свой открытый ключ вам. Вы его сохраняете, нажимаете импорт, находите, куда сохранили и а можно дополнительно убедиться, что присланный ключ действительно ключ вашего знакомого, например, что его не подменили по пути. Для этого сравнивают отпечатки ключей отправленного и фактически полученного. Для проверки можно, например, созвониться по надежному каналу, желательно видео и проговорить. Ну в общем тут у нас все совпадает. Отпечаток ключа можно посмотреть вот здесь. Тут же можно менять настройки ключа. И все. Шифруем файл и вот здесь указываем имя получателя. Тут у вас со временем появятся все, с кем вы обменялись ключами, пока тут только ALICE, вот ее и указываем. Зашифровать, и теперь отправляем любым удобным способом. Никто, кроме ALICE, не сможет прочитать то, что вы отправили. Понятно, что это далеко не все, что есть в GPG for Win, тут в принципе можно шифровать текст в блокноте, но это основное, что вам может понадобиться в этой программе. Зашифровать и расшифровать файл. Вообще у меня, конечно, есть проблема. Рассматривая каждый новый сервис, мне он нравится больше, чем предыдущий. Возможно, это не так и это субъективное ощущение, но я все равно перепрыгиваю на новый. При этом не рассматривать не могу. Пришел, увидел, рассмотрел. Примерно так. Все любите друг друга, соблюдайте правила цифровой безопасности, но не превращайтесь при этом в параноика. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео.